Друзья, добрый день. Меня зовут Андрей Киселев. Я живу в городе Сочи, организовал агентство недвижимости Прогресс, обучался в компании Дарьи и Антона. Обучение мне очень понравилось. Я этим обучением дорожу. Сделал все, как они обучили. Создал сайт, даже несколько сайтов. Вот. Сделал рекламную кампанию и начал работать по их системе и город Сочи конечно очень тяжелый для развития агентства недвижимости потому что конкуренция здесь колоссальная но все же постепенно постепенно мы начали приходить к результатам обучение мы проходили в октябре первая сделка у нас произошла в декабре и потом потихонечку мы стали работать и я очень доволен результатами Конечно, во время пандемии у нас был серьезный спад Но сейчас люди поехали, все потихоньку налаживается Я, в принципе, дол долго даже не хотел давать э, вот это вот интервью, рассказывать про это обучение Потому что я его считаю очень ценным, очень важным в развитии нашего агентства и в развитии любого агента, который сейчас на рынке хочет зарабатывать деньги. Даша и Антон, большое вам спасибо за ваше обучение. Надеюсь, что я в дальнейшем и с вами буду сотрудничать. Всего доброго.